Здравствуйте, уважаемые зрители подписчики канала Про Цветок! В этом видео с вами я, Пашки Ильич Анна. И сегодня предлагаю приготовить грузинский соус, который носит красивое название ткемали. Традиционно осень начинается обилием различных плодов и овощей, в том числе и слив, который не всегда находят применение у нас на кухне. Поэтому сегодня с использованием именно сливы мы будем готовить соус ткемали. По рецепту на 1,5 килограмма сливы добавляем 4 столовые ложки сахара, 1 болгарский перец и 2 острых перца. Все это измельчаем и отправляем на небольшой огонь для закипания. Сливы можно использовать любые, какие вы найдете у себя в огороде или, например, на прилавке рынка или магазина. В моем случае это будут синие сливы. Для большего контраста цветов если, например, вы используете синие сливы, то можете подобрать, например, насыщенные красные перцы. Такое сочетание будет более выигрышно смотреться как в банке, так и на блюде. После того, как содержимое нашей емкости на плите закипит, оставляем Кипеть на небольшом огне порядка 15-20 минут. Затем снимаю наш соус, добавляем в него 200 граммов чеснока, 2 столовые ложки соли и приправы, которые придутся вам по вкусу. По оригинальному рецепту достаточно добавить щепотку кориандра. Поскольку приправа это дело вкуса, то можно добавлять от душистых перцев и кинзы до различных вариантов прованских трав. Если мы рассчитываем на более длительное хранение данного соуса и мы использовали более сладкие сорта слив, то дополнительно в качестве консерванта можно использовать пол чайной ложки уксуса на 250 миллилитров готового соуса. Дополнительное добавление уксуса увеличит сроки хранения данной заготовки. С идеально будет сочетаться как с мясными, так и с рыбными блюдами. Его можно наносить на хлеб и есть с овощами. Приятного вам аппетита! Оставайтесь на канале про цветов. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!